Всем привет! Мы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Не забываем про подписочку, прожать колокольчик, конечно же, поставить лайкосик, ну и написать свой комментарий. А у нас сегодня будет пицца, домашнее приготовление. Делать мы будем ее полностью с нуля, то есть сами будем делать тесто и непосредственно саму пиццу. Вообще пиццу делают на разных, так скажем... В слоях теста есть там тоненькое, есть потолще, есть прям огромные слои теста. Вот. А сегодня мы будем делать тон на тонком тесте и покажем еще небольшой секретик. Так что начинаем, приступаем. Так, для начала нам нужно... Во-первых, тесто у нас будет дрожжевое. Нам нужно 100 миллилитров теплой водички. Ну, плюс-минус градусов 30. Ну, где-то чайная ложечка сахара сюда. В общем, всыпаем сюда пакетик дрожжей. Вообще, по рецепту требуется их меньше немножко, но много не мало. Вот. Смотрите, самое главное, вода нужна тепленькая. Плюс-минус градусов 30-35. И обязательно сахар. Для чего? Все элементарно. Для того, чтобы дрожжи, дрожжам было что кушать, и чтобы они начали у нас работать. Вот, немножко их перемешаем сейчас. И все, оставляем отправляем их куда-нибудь просто в теплое место, чтобы они у нас начали работать. Сейчас дальше займемся тестом. Так, ну что, нам теперь потребуется 150 грамм муки, просеем ее через сито, чтобы она у нас была более рыхлая, воздушная. Добавим сейчас туда ну, буквально там, щепоточку соли, чтобы тесто не было у нас пресным. Вливаем наши дрожжи туда с водичкой. Теперь начинаем это все перемешивать. Сначала ложкой, ну, а как немножко уже будет погустее, будем уже руками. Все, наше тесто практически вымешано. Сейчас добавим немножко масла, буквально там столовую ложечку. И теперь начинаем уже делать это руками. Чего и бугового? Ну, мы с детства просто видите, все. Какая это все хуйня! После того, как вымесили тесто, нужно взять какую-нибудь тару, смажем ее немного маслицем, чтобы тесто не прилипало к ней, хорошо всходило по стеночкам, поднималось прям, хорошенько прям промазываем вместе со стенками. Ну и берем наше тесто, вот эту колобахку, отправляем сюда. Дошу тут еще поправляем ее в маслице, чтобы она не прилипала к стенкам. Вот так. Все. Оставляем так вот минут на 40, часик, где-то так. Накрываем сейчас, накроем полотенчиком в теплое место. Так, ребят, ну что, пока наше тесто там подходит, мы сделаем соус для нашей пиццы. Это нам требуется вот такая вот протертая мякоть томатов. Ну, можно, конечно, использовать и томатную пасту, но с этой мякотью она поприятнее, она не такая железистая. Сразу ее посолим. Добавим свежемолотого перца. Конечно же, куда же наша пицца без базилика и орегано? Сыпем смело базилик и ореганы. Все, пока что сейчас немножко это перемешаем, замешаем. Дадим немножко подвыкипить, чтобы немножко это подзагустело все. Немножко сбалансить вкус, кислоты и посоли, немного добавим сахара, ну буквально там пару щепоток сахара. Все, наш соус готов. Он такой вот густой. Все, сейчас мы его пере... переложим, переварим. Перельем. Ну, не перельем, перевалим. В чашечку, пускай чуть-чуть остывает. Займемся теперь тестом. Так, ну что, тесто наше готово. Все, стол немножко припудрили. Ну и вываливаем наше тесто. Вот так. Ну и начинаем его. Немножко помесим, удалим большие пузырьки воздуха, сейчас буквально немножко и будем его раскатывать, но, но все равно у нас в духовке, в любом случае мы сейчас раскатаем его, поставим в духовку, оно там еще в любом случае тоже еще поднимется, потому что дрожжи еще работает. ну вот такая вот бомбочка у нас получилась, все, сейчас будем его раскатывать, ну поехали, катаем, круглишок, Ну, вернее, пытаемся Скатать круглишок, А там как пойдет А что с ним сделаем? Тихо Ну, е-мое Ну, е-мое Что с ним сделаем? Квадратную пиццу Я всегда делаю квадратную пиццу Да, точно Мне кажется, уже почти идеально если бы оно не прилипало, еще бы. Я думаю, так будет лучше. Так, ну что, ну, должно получиться что-то, ну что-то что типа такого. Ну, главное, чтобы вам нравилось, а мне, в принципе, нравится. А теперь секрети о я говорил. Берем сырок и вот так вот по краю его выкладываем. Оп. Я думаю, вы уже догадались, для чего это, да? Сырок, сырок, сырок. Да, немножко, конечно, геморрона, но ничего страшного. Но того стоит, на самом деле. В общем, заполняем по периметру весь наш лист из теста. Жаль, что такие штуки не делают в доставках пиццы. Если бы еще там бы так делали, я, наверное, бы и ценил бы пиццу Другой уже. Все. А теперь берем так, краешек и сворачиваем. Так, хоп, и придавливаем один ножку. Ну, так дальше по всему периметру пиццы. Берем и заворачиваем хоп-хоп. Теперь берем наш соус и заливаем его. Распределяем. Она еще все. Аккуратненько. Так, теперь порежем сюда моцарелку. это она все равно даст на... на в принципе, моцарелла такой, довольно-таки да, ну, безвкусный сыр, но дает просто бешеную тягучесть. Поэтому мы его отправим в самый низ, а сверху у нас уже пойдет основная вся начиночка и дальше другой сырок. Можно было бы ее, конечно, натереть на терке, но, в принципе, это не обязательно. Она и так полностью еще расплавится здесь. Дальше у нас пойдет ветчинка. Ребят, на самом деле, какая вам колбаса или мясо больше нравится, то и добавляйте. вообще без разницы абсолютно. Что по кайфу. И такая вот солями еще немножко нашего соуса, так, совсем шушуть теперь закинем немножечко перчика болгарского ну и сверху маслинки кому-то не нравится если кому-то не нравится можете не добавлять их мне допустим они в пицце очень нравятся ну и обильно теперь засыпаем все сыром духовку разогреваем если есть верхний подогрев его включаем и сейчас будем отправлять. Алена, как думаешь, все равно? Думаю. Да. Я думаю, нет. Это очень мощно. Это прям очень мощно. Все, отправляем в духовку. Так, ребят, ну что, наша с пицца готова, будем пробовать ее. Ну что, ну получилось довольно-таки пикантно, соус прям вообще идеальный, отлично, он томатный, немножко со стринкой, базилик, орегано, просто они к пицце, к любой подходят прекрасно. Вот, ну естественно сыр, это, это сыр. В общем, в пиццу можно, в принципе, добавлять ваши любимые топинги, какие угодно, какие вам больше нравятся. Вот. И смотрите, самый, самая приколюшка в чем. Подойди поближе, покажем. Помните корочку, куда мы закладывали сыр? Видите? Прям, прям в ней вот он сыр. Для того очень вкусно. А чаще всего все едят пиццу, а корочки всегда оставляют, потому что, ну, зачем есть это тесто? Поверьте, вы съедите эти корочки. В общем, ставьте лайкосики, пишите свои комментарии. Ну и до новых встреч!